Всем здравствуйте, лошади в кадре, значит да, мы там, там где обычно, когда лошади в кадре. Поехали проверить свои дела, места. Это я прошлый год тут пытался новое место засолить. Соль наверное влагой размыла, когда снег таял а может и поели но привезем еще сюда на днях кто помнит видео с прошлого года копал я вот тут вот, вот колодец углублял и вот он полнёхоньки воды ну и как и говорил здесь вот вокруг тоже вода а когда копал я 2 метра получается туда, 2 метра вниз воды не было, есть лосинные следы, есть у нас с собой фотоловушка, может быть поставим ее. А может быть не будем, посмотрим сейчас, подумаем, куда я лучше поставить, а то тут болото не горело, Но вдруг загорит, последнюю потеряем. Тоже не интересно вот там ворон у меня привалился О, поднялся думал оторвет а вот такие дела ну, хотя наверно скорее всего сюда попозже потом приедем когда в округе вода уйдет. Ну все, поехал я дальше у нас. Дел полно. По времени мы ограничены. Выезжаем границы горелого. Так, вот уже сейчас солнышко нету, плохо видно. Но в общем, такая прям. Разница. Тут такая желтая-желтая трава. И там вот так все зелено-зелено, особенно на солнце. Прям вообще красота. Смотреть. Вот так вот тут. Погорелому еще не проезжал. Не знаю, косуля вернулась, не вернулась сюда. На нетронутой пожаром территории 8 штук я видел. Он ну, травка еще не шибко взошла, но уже хорошо. Еще неделька, да, ворон, тебя можно прям тут оставлять будет постись. Ну а лес то все, там вот еще крайние березки пытаются распуститься, а эти все кловочку поездим рожки посмотрим где-то же большой бык которого первого удалось выманить где-то вот он должен быть как раз в горелых местах только если зимой ушел другую сторону но поглядим в общем Поеду надо по другим бокам заехать, Сажа. Сажа нас догоняет, неприятно дышать. Вижу впереди уже находочку. Мы удачно заехали. Небольшой рожек. Вот такой вот. Небольшой, старенький, уже. Коллекцию. В общем, с косулями по выгоревшему напряжёнка. А вот кабан сюда зашёл. Он, он тут перепахивает. Как в огороде все выкопал уже вот. после пожаров похоже мы движемся в сторону кабана но ветер нам почти в лицо ворон пока ведет сейчас спокойно так то он его почует быстро если он где-то рядышком окажется, это похоже тоже весь лес погиб. Молодой. Тоже после пожара начал расти. Ему лет, наверное, 15, может быть. Побольше. Не помню в каком году горело. Тоже все сильно выгорело. И, наверное, он того заново будет расти. Ну а мы пока движемся, движемся. Тут тоже все накопано. Заехали, короче, мы какие-то кусты, вода. Первый раз наткнулся. Тут вот из куста сейчас кабан. Вон он. О, не знаю, видно, не видно. Размер мне показалось маленький, короче, бегает, хрюкает, либо свинья с поросятами, да, ворон? Не знаю, слышно, не слышно. Яйрит а вообще до лампочки, а ворон-то у меня не любит их. Эх, Рок пришлось пока под седло заделывать, пробуем выехать, где-то вроде он выезд.